Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов и проект Diamond ProfitSend Проект, который занимается продвижением и раскруткой ваших и ваших проектов в интернете Друзья, если вы хотите получить живых людей в свои проекты, живые просмотры своих роликов, живых людей в свои группы ВКонтакте Я вам предлагаю присоединиться к моей ком команде в этом э, проекте для этого просто нажмите на кнопочку «Хочу раскрутить свой проект», регистрируйтесь, регистрация очень несложная, покупайте рекламные пакеты, пишите мне в Skype, я вам буду помогать. Естественно, с меня бонусы и всяческая поддержка. Вот сейчас я снимаю ролик только с одной целью, чтобы помочь людям более просто оплатить рекламные пакеты и партнерские, например, пакеты Про, по простому произвести оплату. Дело в том, что особенно для Украины сейчас там крайне сложно провести оплату, провести оплату в этом проекте, поэтому я предлагаю такой хороший вариант сделать это просто и быстро. Вы регистрируетесь, пишите мне в Skype, что вы зарегистрировались, что вы зарегистрировались под меня вот если вы рекламодатель то делайте это сразу же это те люди которых я приглашаю в этот проект и регистрироваться можно сразу же на автомате пишите мне skype пишите какой рекламный пакет вы хотите купить переводите мне деньги на вебmoney яндекс деньги на карту и так далее я пополняю ваш баланс через свой аккаунт делается это очень просто это все проверено просто я вижу ваш аккаунт и как только вы получаю от вас деньги я вам перевожу деньги на ваш аккаунт и вы спокойненько покупаете все что вам нужно в этом сервисном центре если конечно у вас не возникает проблем с оплатой а все таки в этом проекте можно оплатить но ну, как тут пишут 150 способами, но их, конечно, чуть меньше, но все равно вариантов оплаты достаточно много. Значит, если вы не находите свои любимые вебмани, если вы не находите свои любимые киви и так далее, пожалуйста, я вам помогу. Переводите мне на вебмани, на киви, я переведу вам на баланс. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Еще раз приглашаю свою команду, приглашаю рекламодателей людей которые хотят раскручивать проект если вы хотите в этом проекте строить структуру зарабатывать деньги вот тогда пожалуйста не регистрируйтесь подо мной на автомате напишите мне в Skype я найду вам хорошее место в своей структуре и вы будете моим рефералом и получите еще дополнительно бон, бонусом второго своего спонсора то есть будем работать вот такой дружной группой почему я это делаю дело в том что я помогаю людям в этом проекте строить свои структуры но те кто в этом заинтересованы то есть рекламодателям помогаю раскручивать их проекты а людям которые пришли в этот проект с целью заработать то есть заработать на построении структуры я вам тоже в этом помогу но пожалуйста вначале напишите мне в skype я найду вам хорошую позицию в своей структуре спасибо большое всем кто досмотрел ролик до конца нажмите пожалуйста Нравится? Если есть вопросы, пишите в комментарии под данным видео.